Слева или справа, в зависимости от выбора функции. Давайте рассмотрим синтаксис этих функций. Где текст? Обязательный параметр. Текстовая строка, содержащая символы, которые требуется извлечь. Число знаков? Необязательный параметр. Количество символов, извлекаемых функцией. Если значение число знака упущено, оно считается равным единице. Давайте рассмотрим работу этих функций на примере. У меня есть таблица а 3 A9, в которой есть фамилии, почта и номер телефона, а мне нужно из нее извлечь только фамилию. Я воспользуюсь функцией символ, потому что нужные мне данные находятся в левой части текста. Я ввожу знак равенства, лев символ, а4, точку запятой. Теперь мне нужно ввести число знаков. Фамилии Петров 6 знаков, потому я ввожу число 6. Нажимаю ввод и получаю результат. Теперь копирую формулу и вижу, что не все ячейки заполнились правильно. В некоторых не хватает нескольких букв. Для того, чтобы фамилии отображались полностью, я воспользуюсь функцией «Найти», которая находит местоположение искомого символа в строке. С помощью этой функции я найду местоположение пробела, который даст мне количество знаков для формулы «Лев символ». Я ввожу знак равенства «Найти», в кавычках ввожу пробел и выбираю ячейку А4 в качестве просматриваемого текста. Нажимаю вот и получаю результат. Копирую формулу. Теперь я подправлю немного формул с функцией лев7 Заменив аргумент количества знаков, вместо цифры 6, в скобках я введу ячейку C4, где я нашел, на каком месте находится первый пробел, и введу минус 1, чтобы формула не возвращала пробелы. Нажимаю «ввод» и получаю результат. Копирую формулу, и все фамилии теперь отображаются полностью. Аналогично работает функция прав сим, только она возвращает знаки справа. К примеру, мне нужно извлечь из этих данных телефоны. Я ввожу знак равенства, прав сим, ячейку А4 в качестве текста 12 в качестве числа знаков, нажимаю вот и получаю результат, только номер телефона, копирую формулу и вот у меня теперь есть в отдельных ячейках фамилия и номер телефона, распространенные ошибки, ошибка имя, возникает когда в формуле допущена ошибка, проверьте формулу Ошибка «Знач» возникает, когда формула ссылается на ячейку с такой же ошибкой, или когда число знаков меньше нуля. Если число знаков превышает длину текста, функция LFCM возвращает весь текст. На этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Headman Software. Если данное видео было полезным для вас. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.